Чем занимаются майнеры на своих фермах, если это позволяет им покупать спорткарты? Майнинг биткоинов похож на решение головоломки. И если вы решите головоломку, вы получите приз, ну в данном случае биткоины. Головоломка похожа на математическую задачу или уравнение. И вместо того, чтобы вы решали математические ответы вручную, это было бы слишком сложно, у вас есть компьютеры, которые пытаются угадать ответы на головоломку в течение всего дня. Если ваш компьютер угадает правильный ответ, вы выиграете приз в виде биткоинов. Все просто. Есть миллионы решений математической головоломки, но самые простые ответы, конечно, угадываются первыми. Таким образом, с течением времени компьютеру все труднее и труднее угадать другой ответ на головоломку. Кроме того, с течением времени и сумма приза уменьшается. Последние несколько майнеров, это люди, которые занимаются майнингом, которые ищут ответ на головоломку, получат очень маленький приз, в отличие от самых первых. Сейчас приз составляет 6,25 биткоинов. Но в прошлом году он составлял 12,5 биткоинов, и стало в тысячи раз сложнее угадать ответ на загадку, чем это было раньше. Разные монеты майнятся по-разному. Для каких-то блокчейнов подходят обычные компьютеры, а где-то нужны видеокарты, жесткие диски. Биткоин, например, эффективно майнится на асиках.